Поэтому упырю хоть бы что. Ну ладно, тогда пополам его и дальше погнали. Ну что ж, пришло время принести разнообразие, ребятки, в наш контент. И сегодня решил я записать, ребятки, обзор про вот такую вот высшую игрушечку под названием Infected Shilter. Что же она из себя представляет? А это, ребятки, инди-ролевая приключенческая игрушечка. С элементами насилия, мяса, расчлененки. Сегодня братишка Скретч вам покажет и расскажет в мельчайших подробностях и деталях, что же это за игрушечка такая. Надеюсь, ребятки, у меня получится сэкономить несколько часов вашего времени, чтобы понять, что это за игра и стоит ли в нее играть. Ну что ж, приступаем, значит... Ну и начинаем мы сразу же с главного экрана Выскакивает у нас менюшечка, где мы можем выбрать Либо поиграть, либо мультиплеер, либо настройки И так далее Я, в принципе, здесь ничего а, менять не стал а, Думаю, это, ребятки, все по вашему усмотрению Ну и мы сразу же приступаем к игре Давайте сразу же сыграем Смотрим заставочки все Что-то у нас здесь а. Какие-то разработки, я так понимаю, ведутся Вламываются какие-то бандюганы бандюгана захватывают всех, да Выносят из лагеря, запирают в клетки. А, в общем, разгромили весь лагерь, да, другое, другое. и уехали. И нам остается, я так понимаю, только выживать. Ну что ж, у нас вот такое дождливое утро, да, Нажимай, нажмите Space, чтобы продолжить. Давайте нажимаем, и нам предлагают сразу же выбрать сохранение А в любой из открывшихся слотов. Естественно, мы а, сохраняем нашу... А, игру. Давайте в первую без разницы. И сразу же, ребятки, выбираем персонажа. Кем же мы сыграем? Вот Давайте-ка и выберем. Так, Рональд Мартин сразу же нам на выбор. Либо Брэндон Смит. У всех, ребятки, бойцов одинаковые характеристики. Это у нас улыбающийся солдат с определенными, ребятки, параметрами. Ну, я думаю, с этим совсем можно будет потом разобраться. А, Девушка-гитаристка. А, далее идем. Это у нас, значит, качок вот такой вот бородатый, да, с бутылкой. А, дедушка и внучка. То есть, я это понимаю, работают а, в паре. Так, ну что же, с кого бы выбрать, с кого же начать. Давайте мы, ребятки, с улыбающегося солдата и начнем. Выберем стандартный класс, посмотрим, как же все-таки у нас происходит геймплей. Ну а вы, ребятки, пожалуйста, поддержите братишку Скретча, поставьте свой жирный лайкос и, пожалуйста, прокомментируйте, как вам вообще данная игрушечка, какое у вас первое впечатление о ней. Мне, ребятки, очень будет приятно все почитать и я, несомненно, ребятки, на все ваши комменты обязательно отвечу. Так, ну что ж, давайте Рональда Мартина выберем, на кожего парнишку Так, с костылем или Мэтью Харриса Да, в принципе, без разницы Давайте вот Рональда Мартина, мне у него футболочка нравится Такая с клеверочком, да, с символом счастья Возможно, этот клеверочек нас спасет От какой-либо напасти Повстречавшийся на нашем пути Так, ну что ж, нажмите space если готово Да, в принципе, готов Вот так вот мы, значит, выбегаем и что нам здесь сразу же предлагают? В левом верхнем углу экрана мы видим, значит, менюшечку, да, э, в мы можем как-то посмотреть какие-то элементы, да, что-то у нас есть э, над персонажем, какие-то элементы. Ну, в общем, сейчас по ходу действий разберемся. Эй, идите сюда, назов... зовет меня этот по... солдат... солдат, да, солдафон. И ты что тут так ругаешь? Я тебе сейчас как позову меня, и меня не надо так сильно звать, я сам прихожу. Так, что надо-то? А, найди этих безумных Макс э, Сумасшедших, которых похитили наших людей Безумных Макс Какой-то странный перевод на самом деле Так, дальше смотрим Кого найти-то? Соберите образцы инфекции и дайте мне чертежи, которые вы нашли. Взамен я добуду лучшее оборудование для вас, говорит мне этот вор. Вор, да, его зовут. Там, кстати, видите, в левом нижнем углу экрана нам открывается сразу же э, подсказочки, информация о том, что, на что мы наведены сейчас. Это вор, он помогает открыть новые предметы и улучшения, держать space, чтобы поговорить. Так, дальше что? Давайте, вы наша последняя надежда или рядом с последней. А Напомню, ребятки, что это ролевая игра, да, то есть тут есть какой-то определенный сюжет, мы оказались в каком-то лагере, да, совершенно отдаленном, видимо, от цивилизации где-то в лесу и сейчас должны будем... Так, что это такое? Сейчас, да, ребятки, сейчас должны будем, я так понимаю, взаимодействовать и идти исследовать окружение, чтобы, ребятки, выжить. А Говорит со мной в том случае, если вы хотите пропустить руководство. Ну что ж, мы, ребятки, пойдем через руководство, все как положено, потому что я без понятия, как вообще играть в эту игру. Ну что ж, uh, Space это прыжок У нас, да, вот такой вот uh, Shift это блоки блокировать Блокировать удар, да Так, отлично, понял ВСАД uh, это, естественно, перекаты, перемещение. Uh, так, если мы нажимаем uh, Направление и зажимаем Shift У нас делает перекат А uh, Перекат у нас, я так понимаю, защищает, наверное, от атак Опа, мы можем, кстати, разрушать все эти вещи Так, что это нам предлагает взять? Какую-то голову я взял А, это чучело было Только я не знаю, для чего оно нужно Так, это, ребятки, да, тоже можно а, разрушать спейс. Что это там такое у нас? Мы можем посмотреть орден желтого облака. Что-то там написано одноразовое использование. Что-то, короче, я взял. Опа, это похоже что-то из еды. Жареная утка, вкусная жареная утка восстанавливает 50 хп. Это нам точно надо, ребятки. Так, дальше смотрим на спейс подобрать предмет. Это я уже разобрался. А предыдущий предмет, это мы просто на мышку скроллим. Значит, это понятно все. Так, это что, какой-то пончик? Так, отлично. Это что у нас такое? Какая-то груша, груша. Какие-то напитки у нас тут. Неизвестный пойло, напиток с неизвестным эффектом. Раз, еще одно неизвестное пойло. Что-то у меня многое этих самых напитков, ну да ладно так, все пока ломаем, опа, это что такое пончик, пончик, так, отлично аптечка первой помощи восстанавливает все здоровье одноразовое используем, вот это, ребятки полезная штука, это мы обязательно возьмем, так, ну и что у нас тут показывают еще, показать, спрятать инвентарь ага, ребятки, на тап у нас инвентарь открывается вот так вот все быстро, ребятки динамично работает у нас без глюков где мы можем, ребятки, что-то посмотреть я так понимаю, и выбрать если, например, пончик из инвентаря выбрать вот так вот в активный Слот у нас что получится? Пончик стоит на F. Ага, то есть мы можем вот так вот здесь выбирать, и у нас что-то самое актуальное, а, что, на что мы навелись, ребятки. Выбирается именно вот тут, вот в главном меню. А на F мы используем эту память. Вот, например, пончик мы можем уже на F применить. Но это пока делать не стану. Ведь я же с максимальным, ребятки, здоровьем нахрена бы он не сдался. Так, смотрим еще, что у нас есть. Так, да, ребятки, на Куна Е мы выбираем Дальше, типа, элементы меню У нас одежда, зеленая фортуна, удача В общем, ребятки, костыль, костыль, коралловой змеи Урон без оружия, плюс один, удача, десять а прилив плюс 20 урона каждые 2 секунды после убийства врага. Ничего себе, у нас какой хороший костыль. Улыбающийся солдат. Рональд Мартин максимальное здоровье. Урон без оружия, шанс критического. Ребятки, со всеми параметрами, может быть, познакомиться. Так, это что-то интересное, кстати. А, уязвимый дух. И атака дрона, уязвимый дух все враги становятся уяз... уязвимы на 10 секунд Уязвимый существа получает на 50% больше урона Время перезарядки навыка 70... 70 секунд И у нас, ребятки, атака дрона Можно также, ребят, назначить на какой клавишу у нас будет вылетать Так, атака дронов на единичку, а на двоечку у нас уяз... уязвимый дух Принято так, эскейпы, понятно, что меню, а дальше смотрим, чертежи, подвески, реликвии, питомцы самостоятельно. но пока еще у нас ничего нет, ребятки, идем дальше, так, опа, что такое, зомбачина, что ли, там кого-то ковыряет, что он такой э, злой вообще, зомбарь, ребятки, какой-то, да, покоцанный весь в крови, кого-то там э, доедает, я смотрю, атака без оружия, тяжелая атака, комбо-атака, так, значит, атака без оружия, это просто левая, Лавиша мыши, тяжелая атака костылем Да, то есть бочину вот с таким вот Выражением лица наш Мартин Наваливает костылем нашим Врагам, сейчас подождите, ох, нифига себе Как быстро мы разобрались с этой а, Машинкой, так, комбо-атака Это несколько раз подряд, вот так вот да, Мы делаем вот такой комбо а, Тяжелая комбо-атака, два раза Значит мы нажимаем на правый О, отлично, понятно, так, значит подбросить Врага а, в воздух Это у нас левая и правая кнопка мыши И схватить и кинуть врага, это наоборот Так, ну что, братишка Давай, погнали, тут что-то какой-то зомбарь образовался Давай-ка мы его подкинем сейчас, что ли Ох, нифига себе, вот это он его швырнул Ну что, то еще, ох, нифига себе Он мне вдарил с головы, ну-ка иди сюда Все, мы, значит, пустили Кровушку этому зомбарю, непонятно То ли зомбари, так, то только кто такие Они просто берут и едят, ребятки, мясо Но про зомбаков тут ничего, если честно Никто не говорил, мне кажется, это просто какие-то люди Которым жрать нечего а Они с голодухи едят мясо Так, у нас, ребятки, дробовичок Классная штука, на самом деле должна быть. Или бы вот такая булава, урон 30, нажать, взять. То есть, мне кажется, дробовичок будет поинтереснее. Ну что, попробуем дробовичок в деле. Так, что-то он не стреляет у нас, ни хрена. А, это я просто близко стоял. Да, ребят, когда мы стоим далеко, то у нас... Ох ты, блин, какой гад-то попался, а. Ну-ка иди сюда. Ни хрена, мы как в дробовику... А, это костылем мы так рас... расчленили просто этого упыря. Ну да ладненько. Так, здесь что у нас такое? Так... Когда мы близко к объекту подходим, у нас просто... Так, это что такое я взял? обочка а с маслом. Когда мы, значит, близко подходим, у нас он просто бьет с ноги. Это что такое? Ты что тут жрешь? Нельзя жрать других людей. Тебя что, в детстве не учили? Пришлось, вынес просто мозги. Так, ящик какой-то упал. Что это такое нам тут дают? Так, смотрим. Найден чертежи, медаль Героя Войны. И это какая-то бутылка. Нет, я лучше, наверное, дробовик предпочту. А интересно, можно его перезаряжать? как? Не показано, сколько, дроб... сколько в дробовике у нас а, патронов. Да, если честно, пока что здоровье у нас а, на высоком уровне. Так, вот эти штуки, я так понимаю, можно ломать. А когда их ломаешь, из них что-то выпадает. Что за черепок опять? А, череп тотема. А что это такое? Опа. А что он дает-то? Тотем какой-то я поставил. А, здесь типа какие-то случайные эффекты, что ли? Или что? Непонятно Какие-то, видимо, эффекты дает этот тотем Но, если честно, ребятки, непонятно пока что Так, да, мы можем же выбирать быстренько За что отвечает Чучело, за что отвечает Снеговик А Снежный Человек создает Снежного Человека одноразовое использование Это понятно Так, а Чучело? Придет действие Чучело одноразовое использование ага, а это что такое? Череп призывает несколько союзных воинов-скелетов О, как! Вот это прикольная фишка, да? Развалилась, значит а... Развалился наш тотемчик а, Идем дальше так, идем дальше, что мы видим? Тут вороны летают, одни трупешники Ох ты, какие-то тети Моти Приветствую вас, тети Моти, не хотите Испробовать моего свинца из дробовичка, а? Ну что, я, я так смотрю Вы просто жаждете, а? Куда ты рыбаешься? А ну вон отцу Ох ты, тетя-то у нас мощная попалась Ну-ка на тебе посмотрим Сможешь ли ты выдержать удар моего дробовика Так, разодись Тихо-тихо-тихо, она, видели, замахнулась на меня, а? Чуть было Мне не вмазало, а? Ты, ты, ты что говоришь-то, а? Ты что самый борзой, что ли, здесь, а? Борзый. Пополам его. Так. Тётенька тоже тут подкралась ко мне. Так, аптечка, ребятки. У меня две аптечки. Главное, это не терять, ребятки, бдительность, да? То есть эти, эти гады всегда стараются подобраться а, с неудобных мест. Так, купон. А кулон старейшин. Подвеска древнего племени. Пассивно. Макс HP плюс 10. Ага, понял. 20 стало. Опять неизвестный поэлл. Что интересно, неизвестный поэлл делал? Давайте примем его. Раз. Что это у меня на голове? <смех> вы смотрите, что у меня на голове? И что это дает? Ну и что эта маска на голове дает? Ой, ой, ой, ой, ой, нифига себе, это я зря сделал, однако машинку взорвал. Да, да, да, то есть дали как бомбануло, так какие-то куски. Меч, меч нам пригодится. А, у меня какашка на голове, типа и я испускаю зловоние, что ли? Так, так это работает? Тихо, тихо, тихо. Нельзя, ребят, стоять возле машины, когда она горит. Я уже это понял. Она взрывается, и нам очень сильно больно становится после Так, опять неизвестное пойло. Давайте возьмем и сразу же попробуем. Так, и что, какая-то ракета на голове. Я не знаю, что это делает. Так, медвежья ловушка, одноразовое использование. Ага, понял. Так, я, скорее всего, думаю, что мы ее сможем сейчас применить на ком-нибудь. Давайте попробуем на этом. человечке то Ох, нифига их сколько там много. А ну иди в медвежью ловушку, посмотрим, сможешь ли там пройти. Что ты там стоишь? Давай, иди сюда. но ты что так долго стоишь-то? Все, ловушки сработали. А этому упырю хоть бы что. Ну ладно, тогда пополам его и дальше погнали, друзья. Ну что ж, ребят, вот такая, ребятки, игра у нас получается под названием «Infected Shield». Или как там правильно произносится, ребят, поправьте меня, если я вдруг неправильно произношу. Так, найдено чертежей камень-хранитель, а пистолетик, я думаю, что стоит взять и попробовать его. Так, а сколько у него урона, кстати? Урон 8, да ну нафиг, я лучше похожу с катаной, мне кажется. Да, тут у нас оружие значение особое... Ну, оно значение имеет, но пистолетик в данном случае, мне кажется, не совсем эффективным будет ähm, средством вооружения. Так, кто такие? Ох ты, что ж вы как воняете-то, а? Смотрите, какие у них, у них, у каждого вот этого упыря есть какие-то свои уникальные особенности. То есть, какие-то воняют, какие-то кусают и так далее. То есть, надо все-таки быть внимательным в этом плане. Так, так, так, наваляли этому пареньку и пойдемте дальше. Ничего страшного, если у меня в руке нет, значит, меча, у меня есть костыль. Это что за вороны такие? Воробей, ты куда полетел? Ты что-то попутал, наверное, да? Тихо, тихо, тихо, Он Видите, он, когда у них над головой восклицательный знак, это значит, что они собираются совершить какую-то супер атаку. Так, мне надо подкрепиться. Где у меня что-нибудь поесть? Так, у меня есть вот жареная утка. Отлично. Так, чувачки, вы что-то здесь забыли? Мне, похоже, просто надо через вас пройти. Прохожу насквозь. Так, а как, как это он там оказался так быстро? Тихо, нифига себе, у него удар какой с головы, а? Так, можно же комбинировать. Раз, два. Да блин, как же так, ребятки? Что это такое было-то, а? Вы видели, что он делал? Он просто отъедал от меня куски. Так, берем, значит, катану, она нам пригодится. Так, пончиков надо похавать. Так, раз. Ты что здесь делаешь? Хватит уже есть людей. Вы что, какие все прям едят людей? Здесь что, так принято, что ли, есть людей или что? Жесть какая-то, короче. Так, так, так, наваляли тетеньки, но она, похоже, еще не умерла. Нет, вроде умерла. Если ящик варит, значит, мы всех зачистили в данной локации. Так, яблочко. Это что у нас такое? Это я гранату, что ли, взял? Ох ты, блин, главное себя и не убить. А это что за щит? А, поглощает половину урона в течение 20 секунд. Время перезарядки 100. Так, это мы забираем. Машину, машину, машину не, взрыв, не взрываем. Надо отходить обязательно. Я просто постоянно их ломаю надежде на то, что у меня, мне что-то попадет. Так, колесо взял одной рукой. Ни на себе, реально. Накачанный такой инвалид получается. Это знаете, как в фильме прям. Не шуми, говорит, я инвалид такой. Подошел, здоровый. Инвалидом назвался. Так, значит, забираем. Ох ты. Только что, ребятки, смотрите и учитесь Понял, что надо Можно, оказаться еще бить по деревьям и добывать С них вот эти вот груши А груши у нас, это, ребятки, еда Которая может спасти нам жизнь Так, у меня есть груши, у меня есть пончики Отлично, надо восстановить хпшечку Иначе в боевочке Меня могут нагнуть Так, это что у нас такое? Что же за чудесный мост-то такой, а? Это, я так понимаю, одежда какая-то а, Оранжевый вестерн А на мне что? А, на мне, ребятки, зеленая фортуна. Это значит удача, сопротивление дыму и сопротивление э, фастфуд. Закиньте. Так, у каждой, ребятки, одежды есть свои определенные навыки. Оранжевый вестерн дает нам удачу плюс 20 а сопротивление огню и сопротивление, сопротивление зелью. Ну давайте оденем, я, я наверное думаю, да. Так, костырь мы поняли. Так, это что такое? Орлиная атака. Какая-то способность, я так понимаю, да? Так, убираем, значит, все это дело. И у меня что-то, смотрю, все подзабилось Давайте глянем, какие способности На какие цифры у меня сейчас распределены а, 1, 2, 3, 4 Давайте глянем, так, 1, значит, у меня дроны На 2 у нас усиление На 4 орлиная атака Я думаю, что а, Изменить орлиную атаку нужно на На 2, что ли Орлиную атаку поставим на 2 а, Атака дронов Так, где у нас дроны? А, дронов поставим на Однерочку так, а вот эту штуку мы поставим на четверочку. Так, да, я думаю, что вот так будет а, нормально. А, ну что ж, ребят, продолжаем. Так, что у нас тут осталось? А, это моя старая одежда. Но ничего, я, ребятки, приоделся. Пойдемте дальше. Ох, тут как много груш -то, а. Надо, ребятки, все их собирать, потому что я думаю, что они мне рано или поздно помогут. Я думаю, что впереди у нас еще много трудностей. Вот так вот мы орудием, значит, комбинациями своими. У нас впереди, ребят, очень много трудностей, поэтому затариваемся заранее. Вон, смотрите, сколько типов, а. И вот как с ними бороться? Как с ними бороться? Вот так только подходишь, подкидываешь и выбрасываешь. Ох, это что такое? Это кабан, что ли? Тихо-тихо, тихо, он что-то там... Так-так-так, нифига себе. Блин, да что ж ты воняешь-то как сильно, а? Так-так-так, тихо-тихо-тихо. Что-то здесь как-то прям опасно. Так, может быть, мне вы вызвать какую-нибудь атаку уже в помощь? Так, атака дронов мне сейчас пригодится. Вы видели, что они делают, а? Они просто пролетели тут по этому полю и видали, что здесь произошло сейчас? Просто одни трупешники. Так, отлично, ящик надо поломать. Это что такое? Круглая пила сбрасывает множество вертящихся лезвий. А как ее использовать? Использовать ее можно как-то? Круглая пила, это у нас, наверное, что-то... Ага, я понял. Так, а вместо чего мы ее сделаем? Давайте глянем. Да, ребят, тут надо настраивать, чтобы быть максимально эффективным в бою. И, кстати, предметы, которые мы выбиваем из врагов, они никуда не пропадают. Так, ну что ж, у нас, значит, щит поглощает половину урона в течение 20 секунд. Время перезарядки очень долгое. А у пилы время перезарядки тоже 90, но сбрасывает множество вертящихся лезвий. Я думаю, что, наверное, нам стоит что-то в этом плане. Я, наверное, думаю, что вместо орлиной атаки... Так, орлина атака у нас восстанавливается за 30 секунд. Дроны за 20. Орлина атака у нас на двоечку. Я думаю, вместо орлины атаки мы сделаем пилу. Пусть будет пила, дроны, да. И все-таки дроны у нас... А... Эффективный, да. Я не знаю насчет орлиной атаки, но дроны достаточно эффективные. Они перезаряжаются быстро. Это подольше с перезарядочкой. Это вообще долго перезарядка. И тут тоже у нас долгая перезарядка. Но это когда мы хотим усилиться и когда у нас на поле просто чувствуем, что нас начинают зажимать. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Пистолетик мне не интересен. А, это что такое? Повышение урона от зелья. А, это у нас чертеж, друзья. Повышение урона от зелья. Так, это у нас что такое? Это что-то... Это что такое было? Подвеска, кулон природы Так, а мне, видимо, можно какую-то одну выбрать Подвеска древнего племени пассивно Плюс 10 хп Тут, кстати, их две у меня Можно пассивно удачу плюс 5 Вот я не знаю, на что действует удача, ребятки На что действует повышение здоровья Это мне более понятно Так, значит, возьмем это и э, жареную утку я пока не буду трогать У нас меньше всего вот это восстанавливает здоровье Давайте немножечко подправим Кстати, здесь можно сохранять? А, продолжить настройки, перейти на главный Нет, ребят, почему-то у нас тут Скорее всего тут, наверное, какое-то автосохранение действует Так, идем дальше, ну что ж, мы готовы разрывать А тут у нас а, Вы видели, да, дверка этого дома открылась закрылась Тихо-тихо, это ворона, блин, здесь Я думаю, что это просто ворона Пассивная, она у нас оказывается активна достаточно Так, ну что ж, значит, это что за хибарка такая у нас Интересно, можно ли в нее как-то войти а, нет, ни хрена нельзя, я так понимаю Может быть, все-таки как-то можно постучаться Открывай лесник, ты что там закрылся это? Я добрый человек, у нас причем настоящий, хоть и без ноги на самом деле Я же тебе плохого ничего не сделаю Нет, ребятки, с той стороны молчания, поэтому идем тупо дальше Так, верхний вниз тоже можно перемещаться, исследовать местность Ух ты, опять кабаны, а! Как же вас много-то! Тихо-тихо, от атаки кабана надо уходить Хоп, не попал Ты что такой злой это кабан? Так, этот, похоже, тип покидает бутылку Офигеть вы, какие продвинутые некоторые есть Некоторые из вас, я смотрю, продвинуть и некуда просто. Пришел твой звездный час, как говорится. Так, идем дальше. Идем дальше, ребятки. А у нас здоровье-то немножечко кончается. Нужно его беречь. Так, со всеми разобрались. Нам тут опять выпадает ящик. Давайте глянем, что в нем... Ох ты ж, е-мое, это что? Цеп... Это бензопила, огнемет темного огня. Так, это нам нужно, кстати. Вот эти штучки нам нужны. Это здоровье нам пополняет. Ребятки, это бензопила. Ну все, сейчас будет точно жесткая резня. И тут... И тут у нас, похоже, мирный лагерь Так, идите сюда, вы нашли новые чертежи, покажите мне Да-да-да, что-то вроде было, давайте-ка покажем этому вору а, Новых чертежей оружия Огнемет темного огня Это да, я помню а, Дальше медаль героя войны Это я помню а, Дальше, значит, камень-хранитель обеспечит неуязвимость а, Дальше, значит, у нас повышение урона от зелья и, в принципе, и все. Да, кстати, вот эти все э, моменты, которые мы находим, можно смотреть вот здесь, вот в этом списке. И можно это все дело улучшать, на самом деле. Так, увеличит весь ваш урон от зелья. Урон от зелья, я не знаю, кому этот урон приходится. Но это, мне кажется, не слишком важный параметр. Так, украсть душу, э, плюс 5 э, хп, убившему врага игроку. Я так понимаю, союзнику, да? То есть, если мы как с каким-то... Идем союзником, то тогда мы сможем его немножко апнуть этой фишкой, если он убьет кого-то. Так, здесь у нас, значит, спасение золотого знака. Сохранять до 20 золотых значков после смерти. Так, так, так, до 20 золотых значков после смерти сохранять. То есть, я так понимаю, они теряются. Ну, давайте вот, этот, вот это разовьем, я думаю. Да, когда мы, ребята, развиваем, у нас тратятся вот какие-то вот те вот непонятные зеленые горошины, которые там вверху находятся. А улучшение открыто, спасение золотого знака. С этого момента вы можете пользоваться улучшением. Улучшением в течение вашей игры. Так, замечательно. Значит, это мы развили. Это мы плюс 5 хп убившему... А... Ну, тут, в принципе, немного. Давайте тоже разовьем. Так, украсть душ. С этого момента вы можете пользоваться улучшением в течение... Так, я понял. Понял, понял я вас. Так, дальше что у нас идет из улучшения? Так, по оружию. Вот это, кстати, оружие у нас все разы до первоначально зеленое, да, это, я так понимаю, стандартное какое-то штатное вооружение, которое мы будем просто находить, вот как сейчас бензопила у меня, например. И также здесь, ребят, можно все характеристики посмотреть. Ох ты, как много-то всего, на, на самом деле. И вот это, ребятки, огнемет темного огня, которому мы, а, мы только что изучили, у него урон от темного огня. Какой-то там достаточно неплохой и так далее Так, ну давайте посмотрим еще что-нибудь Оружие, одежда, кстати, тоже можно прокачать Но это стандартная одежда, которая дается, видимо, нам при разных обстоятельствах А здесь ниже мы будем открывать Но я, если честно, ничего пока не нашел Навыки, друзья, что-то вроде из навыков было Да нет, вроде бы было, но нет Дальше смотрим Здесь что, в реликвиях Ага, мы когда, ребят, в какой-то группе видим обновку У нас вот подсвечивается группа Вот таким воспитательным знаком, который у нас в красной В такой штучке находится Так, это что у нас такое? Медаль героя войны Если владельцы очищают область от врагов Не получив урона Плюс 5 максимального ХП, вы видели, какая приколюха? Может быть, попробуем ее изучить? Медаль герой войны. Давайте попробуем. Возможно, у нас, нам иногда, у нас иногда будет получаться, ребятки, да. То есть иногда области бывают достаточно не многолюдные. Поэтому я, наверное, предпочту ее развить, эту фишку, чтобы у нас уже она была с начала игры. Так, теперь данные. Отлично, это я понял. Так, смотрим дальше. У нас осталось 4 этих зеленых горошка. Я их так буду называть. Улучшение. Я похоже уже, да, все, ребят, прошел, все посмотрел. И я надеюсь, что сделал правильный выбор. А, апнулись немножечко и продолжаем, ребятки, наш нелегкий путь. Так, что-то выпало. Ага, вот это, ребятки, сама медаль а, мне теперь дана. И где бы ее сейчас выбрать? А, это реликвия. Все, ребятки, выбрал я, значит, эту реликвию. И теперь у меня небольшой бонус. Главное, ребят, правильно использовать. Но нам нужно, ребят, миновать урона, который будет по нам входить. Так, ты что, типок, мне скажешь? Вы готовы? Так, идем сейчас, давайте встретимся позже на следующей точке сбора Окей, of course и так далее Погнали, друзья, у нас, ребятки, в эфире игрушечка Infected Shilter И мы начинаем резать врагов Так, сразу же выходим мы на поле боя Главное, не получить урона И у нас будет плюс 5 прибавочки к здоровью, я так понимаю, бонусно Так, вот эта девочка мне не нравится Тихо-тихо-тихо Сейчас мы ее будем... Сейчас мы используем, ребятки, бензупилу в деле Так, ну что? Вставать будешь? Не хочет Конечно, после такого уже не встанешь Так, а зону надо зачистить а, И чтобы не получить, ребятки, урона Тихо-тихо-тихо, вот видели, как она? Она, а ребятки, умеет на самом деле уворачиваться Так, ну что, брутальный мужичок с горягутской улыбкой Продолжаем резать всех налево и направо Девы, Куда все подевались? Так, здесь, значит, у нас какой-то проход Я смотрю, даже вниз есть, можно податься И оттуда опять лезут типы Ну что, типы, здоровенько Что-то вы здесь, похоже, попутали этот лес не для вас Этот лес пора очистить для Добрых оленей, потому что Вы им сильно мешаете, все, отлично Олени теперь будут жить Жить припевающие. так, значит, зарубили мы Всех, дальше идем Такая вот игрушечка, ребят, здесь нужно всех рубить Месить, резать и так далее Так, да, иногда необходимо Восстанавливать хпшечку Обязательно, ребятки, не надо про это Забывать, так, мы, похоже, уже Локацию не пройдем, что это я сделал Я пилу взял и выбросил Взял ее и выбросил. Так, женщина, пора тебе немножко успокоиться. Хватит уже ходить здесь людей пугать. Так, отлично, уничтожили мы здесь всех. Но локацию у меня, к сожалению, не получилось пройти, ребятки, вообще без урона. Так, молния ударяет о землю, время перезарядки 70 секунд. Нужно мне, мне это, я не знаю, гантель, чертеж, реликвия. Это мы возьмем, пончик мы обязательно возьмем. Не, мне, блин, запила определенно нравится. Это очень хорошее оружие на данный Данный этап На данном этапе Так, значит, это мы тоже все пилим Это мы все... Ой, а что ты выкидываешь -то ее постоянно Так, а сколько у нас у на урон? Урон 10 плюс 4 кровотечения Урон в секунду 3 секунды Плюс полтора урон на отравленную цель так, мы, в общем, возьмем все-таки пилу. Она как-то по не будет немножко. Там у нас вниз был, кстати, проход. Опа, а что за пещерка такая? Так, у нас, значит, на выбор а, вот этот, кстати, камушек нужен. Это у нас хпшечки поднимаются. Лопата. Урон 16, ничего у нее особого нет. Пила, конечно, будет определенно получше. Значок медика. Если хп ниже 50, когда область зачищена, восстанавливается 10, 10 хп. Так, а это что у нас? Значок медика. Давайте-ка мы его возьмем. И куда же он у нас интересен? А, вот так вот, да. А мы можем реликвию только одну выбирать, я так понимаю? А, если владелец очищает область, не получив урона, плюс 5 XP, отлично. Ну, я оставлю пока медаль Героя Войны. Значок медика как-то он особо выделяется. Так, отлично. А это что такое у нас за интересное подкрепление? Вызов командных игроков для борьбы против ваших врагов. Время перезарядки 120 секунд. Опачки, вот это интересно. Да, вместо орла правильно мы возьмем. Так, вот это, кстати, интересно. Командный игрок. Нужен ли он мне? Наверное, да. Так, давайте посмотрим, так, где у нас этот командный игрок спрятался. На что мы его поставим? Либо подкрепление вместо, может быть, щита на троечку. Так, один, и вместо счета на троечку я поставлю его, и посмотрим, как же он будет эффективен, этот командный-то игрок. Так, все, выходим отсюда из этой пещерки, и у нас тут, вот, ребятки, есть область прохода вниз. Ух ты, сколько же здесь огня-то просто, фаер-шоу какое-то. Так, здесь, наверное, можно пробежать, где-то можно ускориться, ускориться, ускориться. Ой-ой-ой-ой, что ж такое, а? Тихо-тихо, не, пол не получаем урона. Где-то я свою пилу оставил Так, а что это за ящики здесь такие расположены? Давайте-ка глянем А, они тоже разбиваются И что у нас тут внутри? Да, тут много всякого добра Какие-то чертежи даже, я смотрю, есть Так, это что то за чертеж? Кислотный арбалет Офигеть находочка Но найден новый чертеж Так, это что такое? Неизвестное пойло Черт, вот неизвестного пойла мне как раз-таки хватает Электрошокер Электрический урон 15 Плюс 5 электрический урон в секунду Так, наверное, возьмем, да? Может быть, пригодится как-то все равно он, думаю, действует на этих гадов. Опачки. У него даже дальность атаки есть неплохая такая. Так. Так, ну что, выходим. Тут у нас опять огонечек везде. Так, секундочку. Вот по этой поверхне надо идти, да? Когда у нас огонечек проходит, мы просто здесь берем и пробегаем. Все отлично. Все замечательно. Так, следующая локация ждет нас. Нам желательно не получать урона, блин, в локациях в этих. Что это такое, бутылка какая-то, да? Ну, я думаю, с электрошокером пока походим. Что, тут никого нет совсем-совсем? Совсем-совсем, что ли, пусто здесь? Да не может быть такого. Кто-то здесь по-любому должен быть. Так, раз. Это что у нас такое? Это у нас булава плюс 30. Так, это у нас что такое опять? Опять неизвестное пойло. Что ты будешь делать? Вот с, с ним точно у нас проблем не бывает. кончик. А неизвестное пойло с неизвестными эффектами. Так, давайте попробуем. Что у нас будет? А, плюс 3. Чего это? Плюс 3 урона, что ли? Так, заходим, значит, сюда. И видим, здесь какие-то бочки. Скорее всего, это все взрывается дело, да, у нас? Так, ну-ка. Ну-ка. Взорвалось. Да, отлично. Вот это бомбануло. Вот это бамбалела вам всем. Так, ладненько, давайте здесь сейчас тоже такое же устроим. Отлично. Так, так, так, там какая-то кислота, что ли, походу? Так, а банчиком хана. А тут, похоже, лежит еще только эта искрица. Так, что-то в бочках в этих по-любому есть. Давайте-ка мы на расстоянии будем снимать, взаимодействовать. Что-то они уже очень сильно бабахают так. Так, это что у нас такое? М -м, пулеметная турель? Вы серьезно? Так, это что такое? Колесо. Ну, колесо нам не особо-то нужно. Так, это можно же разбивать, да. Тут нам выпадает сразу же пила. Ну, электрошокер, это, конечно, дальнобойное оружие. Это прикольно, надо бы оставить его. Я думаю, так. Неизвестное пойло. Давайте сразу же выпьем. А что у нас такое? Что у нас с лицом? Смотрите, что у нас с лицом. Что-то оно у нас какое-то не такое. Так, оно у нас, походу, взрывается постоянно. Взрывное лицо. Кстати, его ненадолго хватило. Так, выкинул, выкинул пистолет. Пистолетик у нас исчез. Пора бы, мне кажется, сходить уже за... Так, это что такое? Да блин, нанесли мне урон. Что за дублирование? Так, еще разочек. Так, с рукой, конечно, не очень приятно. Потому что урон небольшой. Так, пополам тебя. Так, идем дальше. Но тут что-то как-то много врагов. Так, а, все-таки возьмем бензопилу, потому что, я не знаю, лучше пока варианта нет. Тихо. Когда кабанчик буянит, ничего хорошего. Так. Так, отлично. Лежать, лежать, гад такой. Насквозь тебя. Так. Кабанчик остался один. Пополам его. Так, значит, всех зачистили, но урона, к сожалению, не избежали. Еще одна пила. Так, это что такое у нас за чертеж? Компакт-диск. Так, дальше берем вот этот, кстати Вот это берем мы Это у нас какая-то, или какой-то элемент удачи Вот это, по-моему, фишка у меня уже есть И она мне, в принципе, не нужна Что это мы выкинули? Упавшие стрелы Много стрел падают Время перезарядки навыка 120 секунд Много стрел падают сверху Понадобится мне это или нет? Я не знаю, так Гранатку можно взять и кинуть ее в толпу Так, что у нас тут? Кислота какая-то так, загорелось, сейчас бомбанет. Я это ломаю все для того, чтобы найти какие-нибудь прикольные вещи. Еще один снеговик. У меня теперь два снеговика. Надо, кстати, будет попробовать повзаимодействовать с ними. Чего они нам дают? Ой, гранатку кинул. Зачем я это сделал? Надо гранатку кидать в других случаях, в особенных. Так, и мы опять, ребят, основ... снова выходим на улицу. На улице у нас дождичек до сих пор. летает, птички кровавые. Так, пора бы нам... Что ты будешь делать, да? Не получается у меня избежать совсем урона, типы какие-то. Ну что, давайте повоюем Вот так вот, куча пил. Да, и пилы, кстати, они действуют в одном только месте. Пилы, да? Вот тут у нас надо бы побольше сагрить кого-нибудь. Так, но ну, они у нас похоже сломались. Так, что-то я не понял. Что-то у нас тут. у вас как-то много, пацаны. У вас не тут не сильно или много, а? Я не... или, или я что-то путаю? Тихо-тихо, с башни меня навалило. Это что там такое? Похоже, какой-то мощный один, да? Смотрите, он больше гораздо. Как-то он больше гораздо, да, чем остальные все. У него еще какой-то щуп. Так, пора бы нам... Ай-яй, меня притянуло прям жестко. Пора бы нам тут со всеми разобраться. Какой-то он реально мощный. Мощный просто тип. Так, мне пора, пора бы что-нибудь вызвать поощнее. Так, отлично, атака. А где-то у меня аптечка была. Аптечка, аптечка, аптечка, аптечка, аптечка, аптечка. Критическая ситуация у нас. Так, нужно срочно использовать аптечку. Да, потому что у нас просто-напросто сейчас критическая ситуация. Так, надо бы использовать дронов. Вот так вот. На этом типе. Так, отлично. Давайте попробуем какую-нибудь выпьем зелень известная. Что он нам да Дало нам удачу вроде бы Но мы продолжаем биться с этим бандитом, с этим главарем Да, он весь такой, знаете, из себя Офигенный, непупенный Нам приходится немножко манс мансовать от него Потому что он типок такой у нас Типок серьезный, да И нам нужно вот так вот от него а, Убегать куда-нибудь чтобы нас он случайно не задел. ХПшечки все-таки у нас не безграничны. Да, тут, тут у нас бутылочки есть. Вот ими надо пользоваться. Поджигая его, мы э, остаемся в безопасности. Головами кидаемся. Всем подряд в него будем сейчас швыряться. А ну иди сюда. Такой думаешь, крутой самый здесь? Я без поддержки тебя вырублю. Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо да, ты! Смотрите, что творит, а. С него в упор вообще практически нереально. Он очень силен в упор. Тихо-тихо, смотрите, что творит. Он разошелся что-то, а? Вроде бы нормально же все было. На, держи, с головы тебе. Капец, он так-то очень много сразу же отнимает. Это, это реально сильный какой-то бандюган. Так, не бандюган, а какой-то типок непонятный. Так, давайте подмогу вызовем. Вот такой вот спецназовец у нас вылетает, да, на тросики спускается и сразу же начинает наваливать. Вдвоем-то мы точно справимся. Ух ты, нифига, это что такое было? Это как он так могет? Это он так могет, что ли, да? Так, не по... промазал, я промазал. Тихо, тихо. Ни хрена себе. Вы видели, что творит наш персонаж? Точнее, не наш, не наш персонаж, а этот типок. Тихо, тихо, тихо. Аккуратнее, ты что творишь-то? Так, надо что-то принимать. У меня какие-то булки есть. Так, у меня курица есть. Надо съесть ее сразу же. Так, это что, бу бу булавка для похищения жизни? Он начинает вертеться, крутиться. Это у него что такое за, уль за ульта такая? А ну иди сюда. Тихо, тихо, надо было вернуться. Что-то я не могу опознать, когда надо выворачиваться, а когда не надо. Он, похоже, когда крутится, он еще и жизни восстанавливает, да, я так понимаю? Оп, оп, тихо. Смотри, что творит, а. И он нас достает ведь, гад такой, а. Все, хана тебе. Да, ребят, с боссами надо быть осторожными, потому что они какие-то здесь мощные. Ангел-хранитель и какой-то сундучок выпал. Глянем, что у нас в сундучке. Новый костыль. А, здоровье увеличить можно. А, полярный медведь часто кидает снежок. Пассивно. Так, давайте возьмем. Опа. Это с нами, что ли? Так, кулон древнего племени. Пассивная скорость перезарядки навыков. Плюс 5. А, масляный пистолет какой-то. И а, это костыль какой-то фирменный. Да, костыль. Костыль, ребятки, сменили мы на новый костыль. Так, а что он дает? Костыль Сельди. Урон без оружия, скорость перезагрузки плюс 5. Он определенно сильнее, наверное. Должен быть, по идее. Скорость перезагрузки. Неуязвимость в течение 2 секунд после использования умения. Вот так вот. Прилив плюс 20 урона каждые 2 секунды после убийства врага. Я не знаю, ребят, что лучше. Но ну, давайте попробуем, поэкспериментируем с этим костылем, походим, что ли. Так, идем дальше. Что тут у нас а, наши олени делают? А, олени от нас убегают. Так, что у нас здесь? Ага, здравствуйте, пок. А, мне потратить какие-нибудь денежки, я так понимаю. А денежки Это вот эти вот звездочки, которые у нас там в левом в верхнем углу экрана маячат. Да, это, ребятки, деньги, за которые мы можем приобрести что-либо. Подойдя сюда, мы смотрим. Кольцо, сердце, всякий раз, когда владельцы используют напиток. Короче, это у нас типичный магазин, типичный барыга. барыга. За каждый кровавый шаг владельцы восстанавливают 1 хп пассивно. Ага, понял. Так, это что такое? Клон призраков. Это я, похоже, сейчас только что взял. Это что такое? Восстанавливают здоровье, пока оно ниже 30. Угу. Ниже 30 хп восстанавливает здоровье. Мешок крови. А, это что за котенок? Часто атакует ближних врагов с помощью острых когтей. Пассивно. Вот это, кстати, у меня медведь, кстати, есть такого же плана. Вот который сейчас летает да надо мной. И он кидает в кого-то, какие-то снежки. Так, ну что, я даже не знаю, что тебе сказать, дедок-торговец. Он весьма известный, торговец в округе. И не, не зли его, он может быть опасным. Да, я не злю, зачем мне это надо? Так, я даже не знаю, покупать или не покупать. Я вот эту штуку сейчас только что взял. Костырь у меня, значит, другой сейчас. Дальше смотрим, что у нас здесь есть вот в этих вот в навыках. В принципе, они у меня более-менее сбалансированы. Я считаю, что... Я думаю, что пойдет так. Иногда, мне кажется, даже щит... Половина урона в течение 20 секунд мы можем поглощать. То есть это, в принципе, хорошая штука именно для защиты себя. И я думаю, что надо на что-то ее, скорее всего, сделать. Но мне больше нравится все-таки кровавое месиво. Урон-то я могу избежать, а вот а, никогда не лишним будет а, прилив огромного количества а, ДПС. -а. Так, массный пистолет. Это чертежи, которые у меня имеются. Подвески. А, подвески, я что так понимаю Все подвески что разом нашли, я не знаю друзья. Ладно, идем дальше, так, берем дробовичок Тогда отсюда, так, ломаем у нее тут тумбочку Ты уж, дедок, не злись Так, случайно вышла, нечаянно зацепила твою тумбочку Ну а мы идем дальше, так, выходим Я так понимаю, нам сейчас куда-то вниз надо идти а, Мне бы восстановить хп-шечку. А, Как-то бы Каким-то способом, так, может кофе попьем Кофе я попил И какая-то ракета на голова эта это скорость Да, скоростной очень стал наш тип так, мы приходим в лагерь, иди сюда, вышли, вы нашли новые чертежи Кстати, в лагере, это я так понимаю лагерь, мы восстанавливаем вроде как здоровье Я вот сейчас немножко восстановил Да, я нашел новые чертежи, давай, давай посмотрим, что мы можем улучшить Так, масляный пистолет, после того, как вы разблокируете чертеж Так, это понятно, я не знаю, что это за такое оружие Новый чертеж, кислотный арбалет, кислотный урон у него а дальше идет новый чертеж. Пока ХП ниже 30, получаете плюс 20 бонуса к урону, ребятки. Пока ХП ниже 30, то есть имеет смысл держать и ХП ниже 30 и компактный диск. диск боссы приносит один дополнительный чертеж, когда побеждены. Ага, вот так вот, да, значит, так, ладно. И новый улучшенный чертеж. Ангел-хранитель, то есть много чего мы, я смотрю, нашли. Я даже не знаю, ангел. Вы будете воскрешены после смерти ангелом-хранителем. Отлично. Наверное, мы это, мы это себе сейчас и приобретем. Это очень прикольная а, вещица. Так, пусть мы потратим 50, но мы, ребятки, приобретем ее. Так, дальше. Оружие. Масляный пистолет. А, урон 8. Часто распыляет масло. А, он может, кстати, а, расп... ну то есть две сразу функции выполнять. Мы можем и стрелять, и какой-то маслица разбрызгивать. Ну, если честно, мне пистолеты как-то не особо здесь нравятся. Поэтому какие-то они слабые, мне кажется. Урон 15, 8,5 кислотный урон. Вот это будет посерьезнее. Но у меня все равно на что-то ребят, сейчас не хватит стресс. Поэтому мы, наверное, отсюда тихонечко и благополучненько свалим. Так, все, отключаем, значит, все дело. Выходим и идем дальше. Мне бы восстановить хп-шечку как-нибудь. Как мне ее восстановить? У меня еды-то толком и нет. Я все сожрал. Я все просрал. Так, это что, булочка с маслом? А, бочка с маслом. Я думаю, булочка с маслом. Орден желтого облака, много чего, а, во, пончики у меня есть, пончики, ребятки, пригодятся, какие вкусные сладкие пончики, это точно мне понравится, так, ну идем дальше, вы готовы, так, идем сейчас, давайте встретимся позже на следующей точке сбора, без проблем, выдвигаемся, так, тут что, ох ты ж, е-мое, это что за переросток такой, кабан, а, это у нас мутант-бизон, офигеть, это, похоже, босс, это реально босс. Я думал, до этого был мини-босс. А вот этот босс, всем боссам босс пока что. Так, надо бы, надо бы, ребятки, лавировать. Так, нам нужна помощь. Ох ты, как он обгадился-то, а? Нам нужна срочно помощь спецо... спецназаца. Так, блин, я, похоже, по его фекалиям прошел. И мне не очень-то хорошо после этого. Так, надо бы, ребятки... Опа, это что у него такое? Это супер-атака, да? Уходим от атаки. Так, пора бы вызывать дронов. Пора вызывать дронов. Так, это раз... У а, нас как-то достаёт. Гад, так, гад такой этот Бизон. У меня же есть дробовик в конце концов. Тихо-тихо-тихо. Вот он гадит-то, капец. У меня же есть дробовик в конце концов. Так. Что это такое? Ага, так, это у нас что такое сейчас было? А, это я пил. Это я кучу пил оставил. Так, тихо-тихо-тихо. Это кучу пил я оставил. Так, они нам могут помочь. Тихо-тихо-тихо, дробовичок. Не надо стоять ни в коем случае не надо стоять. Тихо-тихо, он может загрызть Этот гад такой Так, давайте-ка на четверочку, надо бы больше урон Блин, а Но с ним один на один выдвигаться, мне кажется, это опасно Так, что, все, что ли, завалил? Мне кажется, нет, какие-то птички появились Так, птички, птички, птички Надо бы что-то брать, мне кажется, а Так, там ящик выпал Тихо-тихо ты, не гадь так сильно Еще кабан какой-то Больно опасно Это что такое сейчас? Кабана надо убрать, срочно Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо, кабан, кабанчик был, Так, блин, блин, блин, блин, блин. Вот это монстр, а? Ах, вертолетики, помогите мне. Так, не могут они мне помочь, хоть кого-то зацепили. Гадит все-таки, как зверь просто. Так. Что тут в этом сундучке интересно? Ага, катана. Это нам пригодится. Так. Так, у меня все откаты на все, смотрю. Так, пончики можно поесть пока. Так, еще бы, бы надо попробовать. Так, давайте попробуем сейчас вертолетики. Они, кстати, тоже не хил так снимают попадаться под его удары удар у него поистине мощные так восстановилось, так давайте вызовем спецназовца надо ребятки все силы использовать так а, сделаем давайте увеличенный урон и постараемся наваляем нет нет нет не надо так в открытую лезть так у нас сейчас это у нас сейчас бойцы пойдут вот этих надо второстепенных выносить срочно выносить надо Выносить нужно срочно, потому что... Так, так, так. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не, ну... Не нужно попадаться. Так, нужно кучу пил оставить. Здесь пилы у нас. Это у нас пила, Они тоже, кстати, наносят урон. Пока он ходит по ним, урон получает. Замечательно. Будем стараться его по ним водить. Ну что, давай, помирай уже, помирай. Отлично. Побежденные, ребятки, первый босс. Мы с этим справились. Это что у нас такое? Бочка с маслом. У меня уже что-то подобное есть. Чертежи, так, глаз фармацевта Берем и у нас Панк рокер какой-то, да, мы взяли На тоже чертеж, это у нас одежда Пистолетик не берем И тут у нас какие-то предметы разбросаны, но нам Интересен вот этот сундучок Сундучишка разломали, получили деньжат Получили, значит, этих зеленых бобов Так, неизвестное пойло М -м -м, Кулон старейшин пригодится И голубой и белый Это у нас, ребятки, одежда Какая-то непонятная. Так, а что она нам дает, интересно? Максимальное здоровье плюс 10 и сопротивление просто плюс 10. Попадение э, на страже, когда вы э, сбито. Так, э, оденем, значит, ее. Это у нас спасение золотого знака 2 и бензопила. Но бензопила нам пригодится в любом а, случае. Забираем ее и выдвигаемся. Ну что ж, ребятки, босс повержена. Это значит, что мы определенно заканчиваем сегодняшнюю серию и сегодняшний наш первый взгляд и совершенно новый обзор. Мы, мне, если честно, ребятки, игрушка понравилась. Очень хардкорная, очень интересная. Главное, что динамичная. Никогда не заставит вас скучать и просто так стоять на одном месте. Ну а как, ребятки, вам игрушечка понравилась или нет, пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях. Братишка Скретч обязательно а, прочитает, обязательно на это все ответит. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Обязательно еще увидимся. Пока-пока.